Здрасте. Ну вот так вот официально здрасте и все. Смотрите, у нас сегодня разговор будет достаточно серьезный. Мы будем говорить про маршруты. Маршруты или роутинг по-английски, это как раз одна из самых важных вещей MVC. То, на чем я строю свое приложение, которое называется «Только факты». Чуть позже пару-тройку слайдов о том, что это за приложение, из чего оно состоит и для чего оно вообще создается. Я бы хотел. Ну, раз мы говорим про факты, давайте вот вам вот такой вот факт. Правда, да? Ну, а теперь мы поехали дальше. В предыдущем видео я допустила оплошность, и спасибо, что есть очень. Хорошие зрители, которые видят все, что происходит на экране, и пытается понимать код. И я еще раз говорю спасибо, это очень приятно. Конечно же, в 176 строчке я сделал место continua return. И естественно метод работает неправильно. То есть, как только появлялся первая какая-то, давайте покажу, наверное. Смотрите, я показывал в прошлом видео, что у меня вот создается факт один, и потом делается save change, и на rollback, в общем я попадал вот в этот метод, где он, давайте я поставлю бряку, вот сейчас у меня стоит здесь return. давайте вот так вот прям, прям запусть, запустить хочу и показать, что я действительно был неправ, ну просто так, так иногда случается, как говорила одна моя знакомая, проститутка, и про старуху бывает порнуха. Давайте я запущу и покажу. Я создал специально два факта. У каждого из них есть теги. И э, в общем-то я их добавляю их сразу в range И делаю сайф change Правда потом откатываю, но это собственно говоря не важно. Таким образом, э, когда система попадет сюда. Сейчас она все-таки сюда должна попасть. Да, это мне не нужно, я сверну. Вот, смотрите, попала система при старте, это чисто для демонстрации, вот у меня первый факт, вот второй факт, вот я добавляю range, а вот я делаю safe change. И смотрите, у меня есть сущности, кстати, обратите внимание, что у меня этих сущностей на самом деле не 6, как могло бы показаться, а немножечко побольше. То есть есть, ну давайте э, вот так вот покажу... Есть fact-tag, который связка, и здесь fact то есть немножко побольше их. И каждый факт связан с тегом через fact -tag. В общем, суть сводится к тому, что я нажимаю в 10, и у меня первая сущность, она auditable, она называется fact. Вот я пошел, пошел, пошел, давайте я нажму в 10. В общем, обработка завершилась. Вот пошла вторая сущность, и она уже тоже видела. А, ну она тег, и... А, да, вот она уже не является auditable наследникам и у меня делается ретурн и все я выхожу из системы и в общем-то до свидания ну да вот так вот бывает поэтому следите за <соединяем> за своими руками если так можно выразиться ну а теперь я это все конечно же откачу уберу и мы забудем это как страшный сон ну, в общем если кратко о проекте то это перепись Переписка старого проекта MVC на новое SP.NET Core с использованием новых технологий, с использованием подходов, и, в общем-то библиотек, сборок. И я хочу поделиться своим опытом тем, и, и, что я делаю, как я делаю. Ну от вас, с вашей стороны, жду фидбэк. В общем, пишите комментарии, ставьте лайки. Ну, что обычно делается, вот в общем-то, в общем как-то вот так вот. Итак, коллеги, перед вами проект. В общем-то, давайте запущу, покажу, что он находится в зачаточном состоянии. И самое главное, перед тем как начать делать какую-либо разметку, нужно определиться с тем по нажатии э, определенных ссылок, то есть при вызове каких-то определенных URL, куда будут попадать ваши пользователи. Но вот данный вариант показывает, что мы приходим на контроллер и его здесь нету. Здесь у нас «previous» работает. Я все веду к тому, что каждый вот этот URL, который открывается, он, собственно говоря, обрабатывается каким-то роутом менеджментом, если хотите, который определяет, какой контроллер запустить и какой в нем метод вызвать. И все это определяется буквально вот в этом месте на данный момент. Да, мы говорим, что у нас есть контроллер, мы говорим, что у нас есть экшен, идентификатор. Он стоит с вопросом, значит, опциональный. Сейчас это работает из коробки, то есть это было в шаблоне и по этому принципу работает, собственно говоря, практически все шаблоны. Более того, есть другой вариант определения роутинга, это через атрибуты. Ну, зачастую это чаще всего используется в Web API, но тем не менее я буду использовать этот подход, потому что он как бы ну, мне подходит. И мне подход подходит круто. Ну, в общем, для начала что нужно определиться? Давайте я уберу лишние штуки. Мне это не нужно, это было в демонстрации ошибки. Теперь я это убираю. И вот я к чему. О, вот это вот тоже нужно убрать. Вот я к чему веду. Смотрите, у меня есть страница, которая называется индекс, которая. Давайте я запущу проект, которая предполагается будет показывать постранично факты. При нажатии на один из факт у меня будет переход на другую страницу. Так вот, вот эти вот переходы нужно запрограммировать. На данный момент у меня здесь э, никаких обработок нет. И надо понимать, что у меня вот эта страница Home э, slash, даже без Home, я попаду сюда же. И если я теперь наберу Home Index, нажму Enter, я тоже попаду сюда же. То есть система роутинга работает таким образом, что если вы не указали по умолчанию контроллер и или э, метод, то она переводит у вас на главную страницу. Ну, в общем-то, вот, собственно говоря, что и происходит. Так вот, если я хочу на этой странице... Э, давайте вот так покажу. Смотрите, у меня по умолчанию есть параметр, который называется ID. Ну, во-первых, это даже не столько фишечка, сколько... Давайте поставим бряку. Смотрите, давайте начнем с самого начала. Я хочу переименовать этот контроллер... И я хочу, чтобы он у меня назывался сайт, ну просто сайт мне вот больше по подходит. А для того, чтобы полностью переименовать, мне нужно и вьюшки переименовать, то есть контроллер во вью. Так, я сейчас момент один. Так переименовать сайт, Enter, да, сработал. И э, в общем-то теперь у меня вьюшки работает, я теперь запускаю и система моя падает. Как вы видите, у меня не отработал мой самый контроллер, потому что система не знает, что он и где он находится. Все определяется вот здесь. Если я здесь поставлю сайт, ну и для приличия поставлю здесь сайт, это не изменится. А сайт у меня как был такая останется, На я на Home возвращаться не буду. То есть у меня сейчас система узнает, что нужно открыть мою ту самую дефолтную страницу. Отлично. И теперь существует вопрос, что такое ID... И давайте я вам покажу, что такое ID. ID это optional параметр, который помечен вопросом. Значит, его можно ставить или не ставить. Система его будет или не будет искать. И работает она по такому принципу. Я напишу ID. Так как он null был, я поставлю null, поставлю здесь бряку, нажму F5. Система запустилась, попал в бряку, то есть э, у меня бряка хитнулась. И теперь, если я поставлю сайт, слэш и индекс, ну пусть будет 4, у меня, смотрите, в ID поставилось 4. То есть первый вариант, я могу вот этот ID использовать как page index, и прокидывать его дальше туда, вовнутрь, во все свои э, методы. Это будет как бы нормально жить и существовать. Но! Все начинается с того, что... Давайте покажу эту самую фишечку. Например, я хочу, чтобы у меня было Page. И, соответственно, раз я поменял параметр, я должен здесь его поменять также Page. Угадайте, что у меня сейчас будет? Нет, помимо того, что сайт запустится. А вот сайт как раз и не запустился. А почему? Почему? А потому что вот это слово Page, оно зарезервировано, оно так же, как и контроллер, как Action, является в системе предопределенным. И если я, допустим, поставлю P, и, соответственно, в контроллере поставлю P, и снова запущу, что дальше будет? Правильно, сайт запустится, сайт запустится, сайт запустился, и я попаду в этот метод естественно с пустым параметром и теперь построю тот самый маршрут который называется road index и даже слэш пусть будет 44 как видите p равно 44 отлично работает в общем не забывайте что page предопределенное слово на него часто попадается и я собственно говоря, и сам достаточно часто в это попадаю Итак, суть сводится к тому, что мне нужно определиться на основании тех требований которые я сделал мне нужно сюда поставить не только page, мне нужно чтобы в главный метод моего сайта попадал page ну пусть будет индекс, потому что page нельзя а еще мне нужно string это будет название тега а еще мне нужно string, который будет ну, какая-нибудь строка поиска, как я, в принципе, определялся ранее. И суть сводится к тому, что я роут, когда построю, ну, теоретически я должен его построить таким способом, чтобы у меня здесь был тег, ну, конечно же, в фигурных скобках, запятая. И еще я могу построить здесь search, ну, в смысле, поиск. И когда я запущу эту всю штуку, она, конечно же, запустится, но вот параметры э, туда-сюда уже как бы не заработают. На самом деле возникнет некоторое количество проблем. Ну вот уже возникло некоторое количество проблем. В общем-то система говорит, что у меня сайт не найден. Э, ну, вернее вот так вот он найдется и заработает. А, даже так не работает. Круто. Ну, наверное, потому что я их не поставил как необязательные. А, и это очень важно. Давайте я их поставлю как необязательные, потому что система пытается э, road поставить э, в точное совпадение. А так как они поставлены без вопроса, значит обязательно. А если обязательно они не заданы, в общем, получается фигня. Ну вот сейчас у меня все параметры необязательные. Система хитнула breakpoint. Я попал на нужную мне страницу. И теперь давайте, э, давайте поиграемся с этими параметрами. Индекс сайт попал отлично теперь так что-то мне тут все посъезжало давайте заодно поправим ну ладно попом попозже давайте здесь поставим какой-нибудь теперь индекс 4 я сюда попал у меня page индекс не попал то есть получается что не получается так один момент я наверняка забыл здесь написать page. да конечно написал shift f5 page индекс это, во-первых. Во-вторых, давайте поправим разметку по ходу дела. Так, здесь у меня контейнер. Да, у меня здесь вот эта штука не попала вот в эту штуку. Ctrl KD, row name. Так, давайте запустим. Так, мы сюда попали. Теперь ставим slash сайт. Пусть будет индекс. Попали. Теперь попробуем поменять страницу, пусть будет 5. Индекс у меня 5. А теперь давайте попробуем добавить тег. Добавим тег, пусть будет тег какой-нибудь. Ну пусть будет тег равен тег. Это действительно так. И самое интересное начнется, когда мы добавим строку для поиска. Ну, пусть будет какой-нибудь... не, Ну, так, наверное, можно... Давайте вот так вот. именование. Не я. У меня есть такой тег. И поиск, например, э, на... Ну, вот, допустим, сна какой-нибудь. Снач. Ну, смотрите, сейчас у меня road попал целиком. Совпало все. У меня страница. Есть тег, который якобы называется наименование. Есть по, э, поиск по полю, то есть search параметр пришел. но теперь смотрите, самое интересное. Допустим, у меня не первая страница, а допустим, страницы вообще нету, Я попал, но у меня теперь тег сместился. Поиск был search, теперь у меня тег snatch. А это не совсем то, что я хотел. А если я отсюда уберу теперь наименование, нажму Enter, у меня tag 0, поиск 0, snatch 0. Вообще ничего не пришло, то есть параметры в роуты не пришли, потому что у меня таких параметров нет. То есть она попыталась snatch превратить в индекс, и таким образом получилось, что, собственно говоря, не получилось. Так вот, когда вы строите систему MVC, это очень важно понимать, как работают роуты. Я на секундочку остановлюсь и расскажу. Значит, система роутов это, грубо говоря, система шаблонов, то есть вот эти паттерны, которые просто в очередности записанное вот в этом месте, то есть, другими словами, давайте прям покажу у меня вот этих паттернов может быть, ой, то есть вот этих шаблонов, вот этих роутов, давайте вот так вот их может быть сколько угодно и система перебирает их в порядке регистрации и первый сработавший соответственно создает контроллер, находит в ней экшен, передает параметры, запускает контроллер и срабатывает этот экшен если у меня система пройдет и ни один из указанных шаблонов не найдет, у меня будет ошибка 404, что вы, собственно говоря, и видели. Таким образом, для того, чтобы начать делать какую-то разметку, это будет, скорее всего, в следующем видео, нам нужно сначала определиться, по каким URL, каким ссылкам будет ходить пользователь, и в соответствии с этим, какие URL мы будем втыкать там при переходу между ну, вот этими страницами этого сайта. Ну и, как вы понимаете, вот эта концепция не работает, потому что если значение nullable, то сюда tag и search nullable тоже подпадают под эту концепцию. То есть получается, что не получается. И вот с этим нужно бороться. Но на самом деле тут нужно всего лишь навсего понять, в какой последовательности, какой road искать. И при первом попадании открывать собственно говоря, его система будет однозначно. Ну, для того, чтобы мне с этим определиться, давайте сначала ну, нарисуем эти все, собственно говоря, вот эти роуты, по которым будет ходить пользователь. Ну, давайте порисуем, так сказать, фигурально выражаясь, Visual Studio Code, и я немножко увеличу масштаб, чтобы было виднее. Итак, у нас есть контроллер, сайт, и экшен называется индекс. Дальше. У нас может быть сюда подходить какая-нибудь страница, да, номер страницы 6, а еще я могу сюда добавить тег, ну, какое-нибудь там слово. И еще я могу к тегу добавить search, ну, например, искать все столицы, начинающие, ну, то есть тег столицы, а поиск ввести там начинается на Норвегия, ой, в смысле, ну, в смысле Лондон, да, ло. И вот в таком варианте у меня вот этот маршрут работать не будет, потому что у меня явное совпадение маршрутов. Опс, вы их, вы их видите, вот уже прям здесь. И э, я делаю обычно таким способом. Я разворачиваю маршрут немножко по-другому, чтобы у меня сюда не попали пейдж-индексы. Э, Теперь они выглядят уникально, но, опять же, я по подразумеваю... Вернее, я подозреваю, что будет вопрос, а если у меня э, тег будет числом? Ну, во-первых, тег у меня числом никогда не будет, а во-вторых, э, другой вопрос: есть ли у меня система подумает, что вот вот такой вариант, вот это и вот это, но без числа. То есть вот эти два маршрута, вот я их выделил, вот эти вот два они теоретически как бы выглядят как одно и то же и единственный способ выйти из этого ну, вопроса, из этой проблемы это всего лишь навсего сказать, что page-индекс у меня всегда int ну, то есть целочисленное значение а тег это всегда строка и в таком варианте у меня все маршруты будут работать как я захочу и в общем-то теперь мне осталось э, на самом деле всего лишь навсего это все реализовать давайте это реализуем Ну и для начала, так, давайте сделаем для удобства, чтобы файлы назывались так, как называются классы, здесь я сделаю такую штуку, вот таким вот образом, view.data. Ну. Да, вот здесь она равна, будет page.index, page. Ну, чтобы не было необходимости в бряку падать, Здесь будет соответственно tag, и здесь будет равно соответственно search. И, соответственно, вот здесь у меня тоже должны быть какие-то значения в данном случае индекс tag. И пусть будет search. Я вот так скопирую. И давайте теперь, где у меня индекс страница лишнее я поставлю вот так и здесь в начале тоже поставлю ну, чтобы можно было определиться что это как раз так нам вообще точки запятой не нужны а ну наверное единственное что они у нас клеится в одну давайте сделаем p умножить на 3 и вот таким вот способом я их сейчас раскидаю прям вот как-то так в общем давайте запустим и для начала проверим что они у нас не работают так breakpoint я так и не убрал да нет не убрал давайте сразу беру ага вот я на него и попался и теперь, если я перейду в сайт, индекс, отлично, тишина. И, допустим, страница будет у меня 34. Вот она появилась. Но ну, только мы не знаем, что это за страница. Ну ладно, неважно. Давайте остановим проект. И отлично. Э, давай, вот так вот я сделаю. Ctrl-V двоеточие. Здесь напишу. Так двоеточие и здесь напишу. Опять же, чтобы было удобно. Так, это мне больше не потребуется. Ну а здесь что? Здесь с самого начала я обычно делаю таким способом. Я оставляю по умолчанию, то есть у меня здесь ID маршрут по умолчанию, который, собственно говоря, создается с самого начала в шаблоне и на основании этого 90% страниц будут работать у меня так, как они должны работать то есть попадать в этот шаблон ну а те, которые я сейчас специально для индекса в специальном виде буду создавать они уже будут предопределены и работать немножечко по-другому Итак, во-первых, у меня здесь будет page-index, и я здесь скажу, что это индекс. Названия маршрутов не должны совпадать. Во-первых, индекс у меня здесь может быть только int. В общем-то, на сайте Microsoft есть описание, что такое constrain, как их подставлять. В данном случае и тип. И давайте сразу запущу. Так, мне теперь breakpoint не нужны, но тем не менее мы проверим. Я нажимаю F5. Да, смотрите, у меня индекс 34 отобразился. Теперь я, допустим, попробую поставить какое-нибудь текстовое. Теоретически у меня индекса нет. То есть это как query параметр, ничего не значащий. И это чудно и замечательно. Дальше переключаемся. Останавливаем. То есть этот вариант у меня уже будет работать. Теперь мне нужно сюда добавить еще один маршрут, который, как я говорил, должен быть, иметь уже, в общем-то, этот самый тег. Тег у меня будет альфа и будет через слэш. То есть, если у меня к странице на добавится тег, он будет идти до индекса, то есть до страничного индекса. Проверяем. Нажимаем F5. Ну, как видите, не работает. А если я поставлю 5. А, нет, сработал, просто я не успел подождать. Ну, таким образом, смотрите, если я напишу tag, ну пусть он как-нибудь так называется, просто. Вот у меня тег, появился. Теперь поставим тег и номер страницы. Отлично, появился. Теперь вот такая вот хитрая штука. Давайте я напишу tag. У меня они есть по-русски. Ну, пусть будет такая какая-нибудь штука. Вот, видите, у меня уже эта страница не найдена. Суть вот в чем. На самом деле, Microsoft, как обычно, обо всем подумала, но не про Россию. То есть, альфа подразумевает формат, который работает вот таким вот способом от А до Z. Ну, мне такое не нужно. Мне нужно еще другие буквы использовать, в том числе и русские. И для этого можно использовать regex открывается скобка ну а здесь в общем то указывается от а до z и от а тире до я на русском языке сейчас я это запущу в общем э, вот эта штука показывает что у меня могут быть русские и английские буквы ну, в общем то весь алфавит а цифры туда попадать не будут так это закрываем нажимаем f5 ну и как вы видите у меня уже э, и маленькая и давайте я сейчас больше букв поставлю давайте я их напишу по-английски и теперь по-английски давайте сделаем с большой буквы и теперь даже еще по-русски сделаем с большой я не столько вам показываю сколько <смех> убеждаюсь сам что эта штука работает да работает ну и теперь осталось только сюда прокинуть ну давайте что-нибудь э, осознанное ну вот такое например да там слон пойдет теперь допустим я сюда вношу еще поиск например давайте пока по-английски напишем не работает нет такого маршрута и мне осталось его только добавить и в общем как вы понимаете он будет идти надо потому что он более сложный и здесь я добавлю ну вот смотрите тег э, и метка мне на самом деле да наверное будет лучше метку поставить после ну, теоретически я могу ее скопировать и после слэша поставить еще один слэш и вставить между ними и здесь написать поиск. Я нажимаю сохранить, запускаю систему. Открываю страницу сайта, нажимаю в 5. Вот, запустился, F5, ну и как вы видите, тег попал в слон, попал, search попал в search и, соответственно, если я здесь напишу ло, ну тот самый, давайте вот так вот, как я и хотел сказать, столицы Ну вот, теоретически, если я здесь беру, то у меня индекса нет, но он будет по умолчанию у меня заполняться как 0 в общем-то, вот такой вот принцип работы. Более того, вот это вот индекс, например, и сайт, ну, можно убрать и подставить их. Ну, это уже как бы, давайте вам домашнее задание такое будет. Ну, другими словами, смотрите, получается так, что сейчас у меня маршруты конкретные для страницы индекс, они готовы. При этом надо проверить, давайте, кстати, проверим, что другие маршруты при этом не пострадали. Надо помнить, что у меня нет э, страницы, которая называется где-то тут About, по-моему, да About, mm -hmm. поэтому на нее мы тыкать не будем. Вот и откроем, допустим, привеси, работает э, About, не работает, работает плагин, ну в общем все, все как раньше. Да, и home, мне вот слово не нравится, я его, наверное, потом выкину, но это не важно, это уже другая история будет. Ну, в общем, что еще хотел сказать, на самом деле маршруты очень важны, потому что это основа работы MVC фреймворка, поэтому нужно к этому внимательно относиться, в противном случае придется много-много потом писать маршрутов для каждого, для каждой страницы, для каждого экшен. Это на самом деле, ну, не очень, как говорится, камельфо, да, вот так вот можно сказать. Ну и на этом, наверное, все. Всего доброго. Пишите правильный код и ставьте лайки.